Вот я только бой вловил. Вот этот бой, Морозовский этот. С кассетой или кассетами? С твоей гости. Игорь. Ему надо рассказать, не знаю, как переделали. А да. Как, как, как а, переделали. Я все а, всем давно уже надоел. Я Своим же на местный, местный житель. А, а я проспект, тоже, я так, тоже я на, с... с... на семье. Можем перестроить, я тоже на семью. Перестрою. я перестрою Нет, ну нас же... Ты ты же не слушает, конечно, Этот мир без тебя.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 Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, Караванной тропой И чьи-то еще Этот мир без тебя После рейдов усталость Недописанных в писем Скупые слова Здесь в сердцах уживаются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 Этот мир, тебя, Этот мир без тебя, все же полон тобою, И становишься ближе, ближе далекая ты. Вот что вспомнили, уже сам эти девчонки лет забыл и не поешь. я хотел тебя попросить сегодня эту песню, что ты спел.